Приветствую вас, уважаемые представители прекрасного знака Телец, очень чувственного, очень нежного и материального. Как раз наступает ваше время, ваша Венера входит, вернее не ваша, а Венера входит в ваш знак 14 апреля и пробудет там до 8 мая включительно. Венера в Тельце это время наслаждаться комфортной обстановкой, вкусной едой, дорогими качественными напитками. Ну и вообще желание будет понежиться, полюбиться, как-то расслабиться и побыть для вас в вашей привычной гармоничной обстановке. Хотелось бы также обратить внимание ваше на то, что я в первую очередь рассчитываю на правдивость своих прогнозов и на то, что они будут приносить вам действительно практическую пользу. То есть это ну, мои, мои выступления, это не просто мои записи и мой блог, это не просто там какое-то шоу, шоу нету. Это... Просто работа, которая мне нравится, это дело, от которого получаю очень большое удовольствие. Я с удовольствием хочу делиться плодами своих знаний и с вами. И если хоть кому-нибудь будет от этого польза, я буду только лишь этому рада. Ну что ж, давайте будем смотреть подробнее сейчас. С чем вы входите в этот период? На самом деле... Активными у вас будут такие дома, как первый. Это то, как вы контактируете с окружающими, насколько вы обаятельны, привлекательны и располагаете к себе. Будет активен 12-й дом своего тайного скрытого. И будет активен, соответственно, дом денег. Вот он. И поскольку вы у нас люди материальные, и для вас очень важно, чтобы под вами находился прочный материальный фундамент То я спешу вам сообщить, что прекрасный аспект, который будет поддерживать вашу финансовую сферу Продлится до 23 апреля включительно После 23 го Марс начнет расходиться с Юпитером Юпитер находится в вашей, в вашей точке гороскопа и ваша активность, она переместится немножко в другом направлении. Ну, скажем так, в сторону, наверное, каких-то поездок, коротких контактов. Ну, как-то захочется вам немножечко поменять фокус как-то своего действия, немножко поднадоест вам все это дело, связанное с заработками. Вам захочется больше уделять внимание каким простым, обыденным вещам. Захочется встретиться с друзьями, захочется встретиться со своими родственниками. Просто посидеть с ними за чашечкой там, венца, например. Побеседовать как-то по-семейному, по-домашнему. Ну, захочется немножечко ослабить свои таланты в области заработков зарабатывания денег. Смотрим, что будет еще у вас интересного. С 17 по 27 апреля. Многие ощутят на себе соединение Венеры с Ураном которая может проиграться как неожиданные знакомства, как неожиданные финансовые поступления, любовь с первого взгляда. Особенно она коснется тех, кто родился в период с 25 апреля по 5 мая. Пик этого периода выпадет на 22-24 апреля. Также с 19 апреля, Меркурий перейдет в ваш знак Ваше мышление станет несколько более замедленным Но зато оно будет более точным И оно будет больше ориентировать вас на решение Каких-то очень важных долгосрочных вопросов И построение долгосрочных проектов С 21 по 28 апреля Венера образует квадрат Давайте посмотрим на этот квадрат к Сатурну. Для вас Сатурн находится в вашей высшей точке гороскопа, в зоне карьеры. Но ну, смотрите, скорее всего, это могут быть некоторые трудности, связанные с финансовыми поступлениями, или же необходимость приложить определенные усилия для того, чтобы получить то, что вам положено по праву. Во взаимоотношениях, которые уже сложились давно, возможно некоторый холодок. Причем холодок этот будет именно от вас. С 23 апреля Меркурий перейдет, вернее не Меркурий, а Марс перейдет в рак. Вот он он перейдет. И, как я уже говорила, немножечко спадет ваша финансовая активность. Интересы перейдут в другое русло. Почему-то, мне кажется, что вам захочется сделать для себя что-то приятное, для себя любимого, тем более, что у вас здесь с Юпитером соединяется, извините, не с Юпитером, а с Ураном соединяется и не только Венера, но еще и Меркурий. Это знаете, как это будет прям очень повышенная активность с вашей стороны. Такое впечатление, что многие из вас как-то захотят, что ли, спустить вожжи, наверное, как-то побегать по зеленой травке, порезвиться. Но смотрите, может быть, впереди как раз праздники, и для этого будут как раз все условия созданы. С 3 по 8 мая. 4 мая Меркурий переходит в Близнецы. Давайте посмотрим, как он переходит с 4 мая в Близнецы. Для вас Близнецы ⁇ это дом денег. И, в общем-то, снова идет активизация. Ваших ваших талантов в области завоевания финансовых рынков можно сказать, что в плане работы будет благоприятный период до 23 апреля и после 4 мая. А то, что будет посерединке, лучше уделить время своим близким, родным ну и вообще просто самим себе любимым и немножко расслабиться. Хорошо, давайте же посмотрим, что нам подскажут Таро. Итак, как будут воспринимать окружение представителей знака Зодиака Телец? Смотрим на Тельцов. Рыцарь Кубков. Отлично. Вы будете милы, вы будете приятны, вы будете располагать к себе. В общем-то прекрасном расположении духа. Хорошо, давайте спросим. Каким, как будут протекать финансовые дела для представителей знака Телец. Ну, здесь все стабильно, лучше не придумаешь. Десятка пентаклей, все схвачено, за все заплачено. Здесь все нерушимо. Хорошо, что ожидает представители знака Зодиака Телец в сложившихся парах, которые уже давно в семье? Тройка пентаклей. Здесь идет взаимная забота друг о друге, ответственность и ну, очень серьезные такие, знаете, долговые обязательства друг перед другом. Здесь все стабильно. Хорошо, что ожидает в любовных взаимоотношениях? Вообще, что происходит в любви для представителей знака Зодиака Телец? Давайте посмотрим. Паш Кубков. но ну, здесь возможные знакомства приятные какие-то приглашения на праздники, может быть какие-то небольшие подарочки, здесь могут быть какие-то признания, может быть даже любовного характера и, возможно, также новые знакомства. Хорошо, давайте посмотрим, как обстоят дела в карьере, да, представители знака зодиака Телец. Ну, карьера опять же рыцарь кубков, ну, все как-то очень легко у вас идет в этом периоде, легко и свободно. Хорошо, давайте посмотрим, что по здоровью. Что, то есть насколько активна сфера здоровья, как будет протекать ситуация по здоровью. Понятно, что прогнозы общие, они дают только лишь общую картинку. Но тем не менее она тоже может работать. Тройка кубков. Ну, наверное, лучше не придумаешь. Здесь единственное, что есть предостережение в том, чтобы не перегулять. А то разгуляетесь, а потом будет трудно восстанавливаться. Ну, или нужно будет лечить потом последствия гуляний. Ну что ж, давайте последний вопрос. Главный свет для представителей знака зодиака Телец в период 14 апреля по.. 8 мая. Четверка кубков. Отдохнуть. Отдохните, конечно же. Расслабьтесь, отдохните. И немножечко, да, сбавьте, сбавьте свой темп. Нажмите на тормоза. Получите удовольствие от жизни. Спите еще поработать. Пока у вас все хорошо. Ну что ж. Надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Поддерживайте меня. И до встречи в следующем периоде.